Всем привет! Сегодня шоковое видео о том, что ваш гороскоп это вовсе не ваш гороскоп, и все, что там было написано, это в пользу не знаю у кого. Это все ложь. Значит, во-первых, климатические новости. У нас сегодня была вот белая ночь, похожая на картинку, которую вы видите. Она была не просто белая, а мне даже в самое темное время суток Около полуночи дальше мне просто бил в окно свет, как будто заря. Такой оранжевато розоватый Вроде бы ничего удивительно, да. Но в августе, говорят, в августе самое видное небо. В августе еле-еле просматривались самые крупные звезды. Только горела вот эта лампочка, которая на востоке за нами следит. Немножко к юго-востоку. И все. Потом осенью. Осенью тоже звезд не, не, нельзя было насмотреться, потому что было еще хуже видно. Где-то во второй половине октября я увидела, что над головой ровные ряды облаков. От края до края, как грядки. Ровные-ровные. Самое удивительное было. То есть накрыла весь город. Вообще очень далеко накрыла. Самое удивительное, что на небо пялилась только я. Вот это самое странное. Из кого состоит это общество? Почему никому не странно никого ничего не удивляет? Да, а теперь вот недавно, вчера, мне в шторы просто бьет этот свет, я смотрю и я вижу это. То есть через шторы откровенно такой красноватый проходил, там дальше смотришь такой розоватый, очень светло, вообще ни одной звезды, какие там звезды. В иное время сказал бы, ух, как удивительно, как это, ну зима просто зима, частицы, не знаю. Но дело в том, что в двадцать втором году ожидается, я говорила, особенное событие. Там много двоек в, саму, в самой дате, в дате события. И в названии космического объекта там три двойки. В созвездии Лебеди, само созвездие Лебеди как двоечная. Лебедь как на двойку похож. В созвездии Лебеди должно произойти слияние двух звезд в одном столкновение. И хотелось бы на это посмотреть. Оно действительно очень редкое, должно быть очень яркое на кусок неба. Неужели его будет не видно? Короче, я рада, что в этом году нету никаких ураганов, потому что бывали такие ураганы, что нам деревья вырывало просто пачками. Но я все равно не радуюсь вот этим странным изменениям, потому что это способ скрыть то, что происходит на небе. Я не думаю, что это что-то хорошее. Да, сейчас ликбез по гороскопу. по гороскопу. Вот ссылка, я, наверное, ссылку, может быть, оставлю в верхнем комментарии, куда переходить. И ролик, ролик с Ютуба, на котором надо смотреть, как вообще пользоваться этой картой. Кто не поймет, будем переснимать, изучать элементарные вещи, потому что мы ведь бывшую жену, мы знаем имя бывшей жены, бывшего президента другой страны, да, какой-то эпохи. И мы не знаем ближайших галактик. И мы не умеем пользоваться вот этой элементарной картой. А здесь, смотрите, вот увеличено. Здесь есть увеличение, так можно увеличить. Находите свой, свой месяц, вы, допустим, считаете себя Овном, да. Вы родились 20 марта. Смотрите и видите, что у вас рыбы. Овен там, аж там. В апреле, глубоко в апреле, вот здесь овен. Видите, здесь начинается овен. Дальше вы думаете, что вы э телец, да? Какого-нибудь там на границе мая и апреля. Вы овен, а телец вот здесь заканчивается, где в конце мая. И так далее. Вы сейчас скажете, что это все нарисованные названия. Обращать внимание не надо. Я себя считала до, до сих пор. Я себя считала совершенно другого знака. Мне главное нравилось, быть в другом знаке. Но, но люди. Так, дисклеймер. Все сказанное на канале является личной фантазией автора и не имеет отношения к реальности. Автор сочиняет роман. У автора есть. Автор придумал главную героиню для романа. Она, она дичайшая фантазерка, она что-то фантазирует. Ну так вот, а идея для романа автор черпает из сегодняшних событий каких-нибудь. Ну так вот, то, о чем эта фантазерка говорит в своем мире, то какие созвездия она открывает, то есть Большая Медведица, Волосы Вероники, созвездие Гончих Псов, э, Гидра, она открыла тему Гидры и Океана и Центавры, Кентавры. Это все находится на линии ее рождения. Люди, как я в осадок выпала, как это невозможно! Это не может быть, но это работает. Мы просчитываемся. И это еще не вся интересная математика, которая со мной случилась на этой неделе. Еще будет история про число 57, но это для следующего ролика. Это работает. Мы просчитываемся просто, я не знаю, до поколений. У нас вся жизнь просчитывается. У меня темы, которые я беру, они, оказывается, были предсказуемы. Но это ни разу не то созвездие, которое мне рисует гороскоп, если я буду в гороскопе набирать. Я свой гороскоп и так и сяк смотрела. Все устроено вообще иначе. Понимаете? И каждому свести свой знак назад, и в этот знак, в его содержание этого знака, судя по этому опыту, одной фантазерки с планеты Z. Сюда входит смысл всех знаков, всех созвездий, которые входят в эту линию. Их истории, может быть звезд, звезды, которые сюда попадают. Это не шутка, это работает. У меня еще, я говорю, на этой неделе шоковая ситуация с числом 57, но это будет потом следующий ролик, Это а много говорю за один раз. Короче, дело к ночи. Такие были Сочи. Все устроено не так, как мы думали. Абсолютно все. Абсолютно все. Все надо перевернуть. И может быть в этом заключается игра. Я посмотрела ролик, что мне прислали про э, нашу виртуальную реальность с канала... О, как же там? Забыла. Про то, как ослик идет за морковкой. Да, я согласна, я к тем выводам уже тоже аккуратно пришла, исходя из других источников. Но мне кажется, самое первое значение, вообще проблема не решается, если ее не назвать, сперва называешь проблему, да, а потом ты начинаешь определять, как устроен твой мир. Самая первая задача – оглядеться и нормально, увидеть, как устроен твой мир. Людям мне нравится, люди говорят, зачем вы пишете, мы, получается, все просчитываемся, так неприятно, неудобно и так далее. Я потом зачитаю эти комменты. Да, просчитываемся, представьте. Да, это так. Кто хочет выигрывать в игру, тот должен понять, в чем заключается игра. В общем, предлагаю всем просмотреть свою вереницу событий по Зодиаку. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч!